Добро пожаловать! Мы находимся в Томихе на море Ахмы, ну или просто Хина. Меня зовут Люциус, и сегодня мой первый день в академии. Позвольте немного рассказать о своем окружении, пока я собираю вещи. Знакомьтесь, это Влад. Он вампир. Да, не удивляйтесь. Вам, наверное, постоянно описывают вампиров как прекрасных внешних существ, но на самом деле это не так. Вампиры очень уродливы. Они могут питаться только кровью и фастфудом, поэтому Влад такой толстенький. Он редко питается кровью, лишь иногда, а с фастфуда не худеют. Влад зарабатывает на жизнь, работа у нас как слуга, а также и. Видеоигры. <смех> Геймер. Спокойный, добрый к нам. Но мне он всегда казался мрачным и загадочным. А еще если его оставить под раскаленным солнцем на 6 часов, то он превратится в пепел. Но его можно воскресить, полив кровью, горстку пепла. Только потом Влад станет маленьким ребенком и питаться он сможет только. Кровью. А это Нека Эванс и Сильвестр Лихтенберг, старший брат и сестра Хина. Во главе стола сам Хинамори. Как и его сестра, которая была оперна певицей в прошлом, а сейчас учительница по музыке в настоящем, он также является учителем в Академии Сакура. Ха, рисование! Эх, никогда не любил рисование. А еще Хина мой опекун. А теперь давайте немного обо мне. Меня зовут Люциус Люмьер. Да-да, Люциус. Ха. И я, не поверите, демон. Мне хватило пару месяцев, чтобы наконец-то вырасти. И теперь я могу смело посещать академию. Мой факультет театральный. В остальном я просто ноль. Академия Сакура. Элитная академия искусств. Здесь множество разных факультетов. Рисование, фигурное катание, театр. Готовка, скульптура, музыка, танцы, фотография, литература и многие другие. Учатся в Академии ученики и студенты от младших до старших классов, а попадают сюда только самые лучшие. Некоторые из них объединяются в команды, дабы работать вместе над совместным проектом и победить фестиваль, который проводится раз в год. Фестиваль является неким экзаменом, который определит лучших учеников и наградит их хрустальной короной. За этим призом гоняются многие, кто решил связаться с творчеством. И об одной из этих команд и повествует данная история. О имя этой команде. Мы похожи на элиту. Крис, ты уверен? Мне немного не... Мы же должны как-то выделяться. Вот, все красное ожерелье. А, ну это же все же лучше, чем розовый чокер или ошейник. Меня и так раньше дразнили очкариком. Почему я просто не могу надеть свои линзы? Потому что, Кай, потому что не судьба. Ах, ладно, давайте. Нам с пора на историю. Угу, а у меня лукс будет злиться, если я вовремя не приду на тренировку по фигурному катанию. Какие вы скучные. Ой, а ты на своем кулинарном факультете, небось, ничего не добился, только сидишь и играешь в свою Nintendo. Нинтендо. Я, я, я, я, я, я, нет, нет, я, я готовлю лучше всех, да, я, я да, многого конечно, добился. Да, конечно, да, да, верю. А кто это? Не э, знаю, никогда раньше не видел. Пау! А, хина, вы чего-то хотели? <связывая> Давай на ты. Я хоть и учитель, но не намного старше тебя. Ты не могла бы сегодня позаниматься на факультете Эрла? А, эрл? Эрл Карлайл, учитель актерского мастерства. Сегодня кастинг новичков, и ему нужен лишний ученик, как неопытный доброволец. А, конечно. Хорошо. <связывая> Спасибо. О, и с днем святого Валентина. И вас тоже. Учитель опаздывает. Фух, так, простите за опоздание, простите за опоздание. Фух, строимся, строимся. Меня просто задержал господин Дольский. Лерленс, да? Ой, как замечательно. Сколько мужчин на мужскую роль-то прошло? Господи, конечно, мужскую. Никто из вас не собирается, я надеюсь, переодеваться в бабу. Ну, если... Если нужно, то я я не, я... я не против. Мы тебе, возможно, перезвоним, если понадобится. Так, давайте проверим по списку. Я буду называть ваше имя и фамилию, а вы, отвечаете здесь вы или нет. Маркус Блэк, здесь. Ой, извините, что так долго, Хиномори мне прислал к вам. Ой, я только недавно об этом узнала, поэтому... Все в порядке, присаживайся вон на то место. Да, хорошо, спасибо. Люциус Люмьер, здесь. Итак, мы начинаем наше прослушивание. Наш сегодняшний жюри, это я и... Как тебя там? Пау, Пау Шрайбер. Спасибо, Пау. Она сегодня так же, как и я, будет оценивать ваши навыки и участвовать в прослушивании вместе с вами, как партнер. Так мы проверим ваши навыки работать в паре. Так, давайте, вон за ту занавеску и выходите показывать свои таланты. Я могу запомнить любой сценарий, прочитав его лишь один раз. Что такое вообще возможно? Ох, этот разноглазый меня удивляет. Пау, выбери какой-нибудь сценарий на той полке и дай ему. Да, хорошо. Я могу запомнить все так быстро благодаря моим демоническим способностям. Да, возможно, это нечестно, но мы на войне. Держи. Спасибо. за что... О, Господи, он такой необычный, классный, вообще высокий. Аж дышать трудно. И не заняло у него лишь пару секунд. Что ж, процитируй текст на странице 154 строка 3. Серьезно? Даже так? А. Пройдя три квартала, я вышел на оживленную улицу. Это верно? А теперь страница 200 строка 5. Ее зовут Кэт. Она уличная художница из Парижа. Вау! Ты потрясающий запомнить все за такое короткое время. Так, ребятки, весьма хорошо, а теперь я расскажу вам следующие условия. Мы все знаем, что учится на классике, и поэтому Ромео Джульетта, первая встреча на балу. господин Карлайл, вы же не хотите сказать, что... Да, Пау, ты сыграешь Джульетту, не волнуйся, целовать не обязательно. Так, надеюсь ты читала Ромео и Джульетту? Да, да, читала. Можешь пока подготовиться, а я подведу итоги первого раунда. Да, да, спасибо. Пау! Кай! Что ты тут делаешь? Ну ты же кинула мне смс что я должен искать тебя здесь. Я, я не говорила искать, я просто сказала, почему меня не будь на уроке. Как так? Ты убегаешь, я так хотела побыть с тобой наедине. Наедине? Да, да, подожди, сниму только эти дурацкие очки. С днем святого Валентина, Пау. Ну, Кай, не стоило. Спасибо большое, иди сюда. Никогда не думала, что ты так подобрешь. Ничего не знаю, ты заставляешь меня меняться. Ах, какая я плохая. Не то слово. Так, э, как я понимаю, ты... Ну, будешь моей Валентинкой? <социт> а, э, э, Кай, я... Я даже не знаю, что сказать, это все так быстро. О, прости, я... Нет, нет, что, то не пойми неправильно. Я... Я но я не против, но не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, все слишком быстро, я думаю, нам нужно еще немного времени походить как друзья, получше узнать друг друга, и тогда я возможно соглашусь, как-то так, прости, просто это правда, очень много для меня значит, все хорошо, Пау. Ради тебя я готов ждать столько, сколько потребуется. Спасибо тебе. Как мило, ты смущаешься. Иди, у меня тут кастинг. Иди. Уже, уже ухожу, а уже ушел. Дурак, дурак, дурак, дурак, дурак, дурак, дурак, дурак. Господи, она уже занята. Итак, ребята мои дорогие, давайте продолжим. Люцес, ты первый. Из него святого Валентина. И тебя тоже, Люциус. Как я и ожидала, ты, наверное, все знаешь наизусть. А, прости, но мне придется посматривать, поглядывать в сценарий. Да о чем ты, не волнуйся, господи. Ты же, как я понимаю, не с этого факультета. Ты с факультета рисования? Откуда ты знаешь? Не знаю. Обычно мне нравится, как одеваются и выглядят художники. У них неповторимый стиль. Спасибо большое. Я думаю, нам нужно приступить. Да, конечно. Руки коснулся грешной рукой. На искупление правым не даруй. Вот губы, пилигримы, грех такой. Сейчас готов смыть нежно поцелуй. Вы слишком строгий, милый пилигрим. К рукам своим, как грех ваш, не толкуй. В таком касании мы свято чтим Безгрешный поцелуй Нет губ пилигриму и святой Есть пилигрима, но только для псалмов Губам, святая Счастье ты открой, что есть урок, извериться готов Не движутся святые в знак согласия Не будьте, уж достиг я счастья Вот, с губ моих грех сняли губы ваши. Так значит, на моих грех ваших губ? Грех губ моих. Нет зла, милее и краше. Верни мой грех. Нет, точный счет мне люб. Прости, я не должна была этого делать. Спокойнее, спокойнее, это просто игра. Это пока. Вот то, что я где два раза я, я, я не понимаю, как самуану. Тихо, правда, тихо, сейчас, такое чест... бывает, когда ты слишком живаешься в рои. Я понимаю, все хорошо. Тебя просто обманул твой мозг, все нормально, не переживай. Это был а? это был мой первый поцелуй. Оу, я я честно не. Черт! Черт, черт, черт, черт, черт! Этот поцелуй! Этот поцелуй его вообще считают как измену! Это считают как измену! Эм, давайте сделаем перерыв. Я думаю, ты сейчас слишком шокирована. Эм, да, ты прав. Как так вышло? Поцелуй ничего не значит, верно? Прости за сегодня в Пау и с Днем Святого Валентина. Глупый.